Сколько длится операция? Три недели. Ой-ой-ой. Как это круто! Вау! Ну что ж, прямо сейчас мы будем свидетелями обновления CSGO. Но! Operation Broken Fang. На... Смотрится красиво. Смотрится красиво. Купить пропуск, открыть миссию. Открыть миссии, подготовка миссии. Вау, как было, ничего нового не делали. Первая неделя и вторая через 4 дня. И сколько будет недель? 16 недель, это сколько месяцев? Интересный вопрос, да? Так, статистика операции. Нужно купить 15 долларов, она стоит 1200 рублей, а она будет стоить Для граждан Российской Федерации Магазин операции, кейс операции Стоманы клык, вау, вау Они дадут, они, они Они сделают бесплатное открытие кейсов Они сделают бесплатное Открытие кейсов, если у вас будут Звездочки за миссии, Вы будете открывать бесплатные кейсы, просто Вальф, что с вами стало Фейт АВП, реально Ай-яй-яй, ай-яй-яй Вы что делаете что они делают? Ш... Ай, какой глуп... Ай-яй-яй дерьмо Тоже дерьмо Не, только здесь, здесь более-менее вот этот Но ну, он тоже такой фьюси 50, 50 Что? А, это что? Это, это, это все... Это что? А, это нашивки Это граффити Наклейки Наклейки Четыре э, полноценных новых кейса, по сути, можно сказать Ну... Но... Это более-менее, ладно Вау, это ягуарщик, это ягуарщик, э -э, но пантера где, где этот тавик? Ха, забавно Слышите, ну достойно, достойно На опыте я вам скажу так Закупайте гребаные эти эмки, закупайте все, что здесь есть Потому что через полгода это будет стоить миллионы долларов Круто, я буду пытаться выбить что-то Так, новый агент, 25 звездочек стоит Это что за покемоны? Ну ладно, ну не критично на самом деле. Не критичный, Жить можно. Неплохо. Это что за BDS? Не, на самом деле не критично. Все скромно более-менее. Да, не выделяются прям люто. Но, конечно, вот это будет самый дорогой. И вот этот один самый дорогой. Нет, этот не очень. Ну, мы разобрали все, что тут можно было увидеть. То, что выделяется, мы заметили. Понятное дело, вот этот фейт будет лютый. И Глок хорош м хороша, USP хорош м хороша, все, а, и 5.7 А все остальное здесь не очень Ну, на любителя вот это Овек, красивенький на самом деле Похоже на Василиск текстуры немножко Гребаный Вольф, сейчас вы мне должны купить Гребаную операцию, Вальф. Вы меня все слушали. я покупаю вашу операцию За гребаные 1200 рублей Да, неплохо, неплохо, неплохо Хорошо, неплохо, это за участие в операции Сломанный клык Время начала, 3 декабря Хорошо Приступаем Я хочу купить хоть что-то Во-первых, я покупаю один кейс, вот этот У вас одна звезда, купить одну звезду Сейчас откроем первую звезду Выбьем ножик Закрыть, купить звезды, потратить Я кейс получил Я кейс получил Сколько он стоит? А, один доллар а, это, это просто кейс, господи Все, забейте, я ошибся Вот, четыре набора, всем. Короче, покупаю звезды, сейчас откроем, потратить Вот Узнаю кейс, го Узнаю кейску нашу Фейт, фейт, фейт, фейт, фейт, фейт Спасибо Так, ну что ж, купить звезды, покупаю 100 штук Все, сейчас будет мясо, давайте мне глок фейт э, Айвик, фейт Так, давай здесь тогда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 Кибербезопасность! Добрый день! Прямо завода! Сколько ты стоишь? Гребаное говно! Сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? Гребаное говно! Хотя это выглядишь на 50 на самом деле. А стоишь 20? Ты что, дурак, что ли? А ребята, как только! Как только, какие же они, какие же они байтеры! Господи, как же они батят! Ника, у них. Почему они так открыто всех обманывают и не зарабатывают? Как только этот ролик набирает 30 тысяч лайков, я открываю... Я покупаю 500 звезд и открываю на все эти деньги этот контрол, где буду выбивать фейт, возможно хаос и немножечко эншента. Куплю эти 500 звезд и мы будем рубиться. Будем выбивать. Ну и плюс этот кейс будем открывать. Прямо сейчас вы на сайте Кэйс я разделил три скина по 80 долларов. Так, и я сейчас сделаю первую ставку на коэффициент 2. Так, мы проиграли, я сейчас буду пробовать еще раз Заберу на 1,5 Забрал на 1,5, у нас плюс ножик И по сути нам нужно вернуть еще 100 долларов Поэтому я сейчас попробую поставить эти два скина сразу же На очень большом риске, на коэффициент 1,3 Чувак, это не... это... это... это такой рандом это очень было хорошо Ладно, на самом деле я предлагаю на этом остановиться Но также не забывайте, что на сайте КСФЛ Есть возможность играть не только в Crash, но и в джекпот Вы можете поставить ставку И поиграть с другими людьми И победитель выигрывать все Сейчас мой шанс в этой игре 97% Смотрим, что будет в конце может быть, этим счастливчиком будешь ты Поэтому попробую КСФЛ Я оставлю ссылочку в описании Но ну не забывай, что у меня есть промокод Который называется ШОК Вводи его и получай плюс 5% к депозиту А мы идем дальше Зачистка, начать 64, 64. секрет Ну ладно, все, это победа, Собиршок Вау, это круто, ладно, это круто О, Это хорошо, это хорошо Да, это хорошо Выбор оружия, фиксируем, молодцы А, читеры Молодцы 64 секрет э -э, Читеры, долгие not запуски not если, это будет, это, если на этом заканчиваются плюсы То это победа, Собишок, опять же Но мне худ Мне худ очень сильно нравится вы рофлите, вы рофлите, вы рофлите делать каждый раз? Да, yes, да, конечно. А если я их заберу, останется? Давай, это как будто я шел. почему так долго? Дополнительная флешка. Да, кстати, вот этот худ, который был э, с выбором оружия, мы это добавим себе. Это мы позаимствуем их фишку. Меня забавляет, что они... Меня забавляет, что они поставили бомбу на дефолт Скажу честно Скажу честно эм, Неожиданно для, от Valve такие вещи делать Вот от них я такого не ожидаю А, и бомбу ставят, смотри Бомбу ставят так, как люди хотят Это тоже хорошо Ладно, это на, это хорошо Это хорошо А, а нет, нет, нет, нет не, я не выбираю, куда поставить. Я за. А, нет. Я не выбираю, куда поставить бомбу. Он сам поставил. Он сам поставил бомбу. Вообще все складывается к, к тому, что здесь должен, 128... здесь должен быть 128-й тикрейт. И если его сейчас здесь не будет. Это такой провал. Это такой провал. Но постов не было про такую. Про такой секрет, поэтому отмена Но если бы здесь был бы 128 Это было бы логично А то, что они сделали, бесполезное говно Но по текстурам на самом деле Не вызывающе I can't fucking believe it. I can't fucking believe it. It's finally happening. Oh my god. Oh my god, it's happening. I'm in D Waiting for О, Oh fuck. What'll we do? Uh, we let's kick uh Nuke. Uh, uh, yeah uh, Who's banning? Who's banning? I don't know How does this work? Who's What's banning? Uh... Uh, Is <laughs> They did it, They fucking did it! Dude, I sold so much shit from my inventory, I sold the fucking 2015 KennyS ticket buy this shit. Shut up. Uh, dude, no, I'm so excited, fuck you. Go to that Three, man Kate uh, <laughs> does too. The Abundant. No! No! No! No! No! I really... Uh... Yeah, yeah. Do, do we Blin. still want to play this? It causes Alright, I'll ban nuke Oh, Waiting for opponent Oh no Wait, are we still playing this? Does this still happen now? I'm loving this, yes, I'm so happy Mirage has been selected Ah, let's just... Wow Yes, dude, let's go Wow, it's good, it's good Dude это как фасад, но очень круто. Бад, бад, блядь, блядь, Это блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, игра блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Достойно Я хочу с ним попасть еще раз Это очень достойно Это Если здесь был бы 128 тикрейт Господи Валь Вы были бы лучше Ну что вы делаете Вы столько зарабатываете Ну кошмар Ну кошмар ну 128 -й. 128 тикрейт Что за сложность Сложности ноль Люди, которые играют на этом режиме Каждый закинул по 15 долларов Господи Но вот это было неплохо То, что сейчас вы услышали Эти эмоции Челика Это то Насколько людям это нравится Такие большие перемены в CSGO, настолько непохожие действия от Valve, вызывают эмоции. Это круто, и я буду верить, что она получится, эта операция, это будет на хайпе, это будет интересно и так далее. Новая карта Вигман, красивая, приятная, приятная. Ну... Я просто пробегу по карте, покажу вам, как это все выглядит. <свист> Приятная карта, но не уверен, что будет спрос. Приятнее играть в те карты, которые есть в официальном пуле CSGO. Обычная хорошая карта. Давайте говорить именно так. Вторая карта добавлена. смесь сезона или даже просто сезон. А, нет, смесь сезона и плюс еще одну карту. Uh, не вспомню название Тоже такая беленькая, офисная Это что, это прям копия какая-то Такая яркая, белая Ну, и... она будет менее популярна Вот то, что мы сейчас играли Это было вау Эта карта очень похожа на ту, которая уже была Очень похожа даже по этой террасе Она и больше, кстати не, мне она не так сильно доходит Хорошо, что я начал играть в ту карту Да Ну тут даже нечего уже смотреть По сути Все очень просто Так, ну что ж Что у нас дальше? Запретная зона Фростбайт О, скользит, скользит Серо роса вау Я умер ну карта хорошая я мне нравится я ее видел изначально до релиза этого обновления Uh, все положительно, все хорошо Но фпс, конечно, дикий Он очень маленький у меня был Это непростительно мало Ну, по сути, все мы проверили, кроме коопа Давайте кооп смотреть да, это, это наш, получается, кооп Ребят, ну а продолжение того, как я проходил эту миссию Будет в следующем ролике, где я буду проходить миссии Потому что это все в одном ролике, это очень много Все, всем точно пока Мы идем дальше Ждите новый ролик Не забудьте подписаться на этот канал и поставить колокольчик